Всем снова здрасте! С праздником Великой Победы, дорогие друзья! Сегодня речь у нас пойдет о тех ножах, которые помогли нашим дедам раздавить фашистскую сволочь, и о той методике ножевого боя, которой они руководствовались. Поехали! Нож на войне это хозяйственный бытовой товарищ, на которого можно положиться, в случае если друзей больше не осталось. Без лишнего пафоса это инструмент последнего шанса, но в первую очередь. Это все-таки инструмент, массовый инструмент. Поэтому в его основе заложена простота конструкции и низкая стоимость изготовления. Многие ножи военного времени целиком или частично заимствованы у финнов и норвежцев, ну так, чисто по-соседски. Впрочем, деды кое что и у канадцев подрезали, ну это объективный факт. Обратите внимание, каким изяществом и небольшими размерами отличаются дедовские ножи, в отличие от современных тактических жебаков. Ну, может не все. К сожалению, большинство ножей тех лет, были утрачены в послевоенные годы, так как они учитывались как оружие и после снятия с вооружения подвергались варварской процедуре списания и уничтожения. В наше мирное время на аутентичные оригиналы и качественные реплики наблюдается неимоверный спрос, и если на реплики еще можно найти более-менее вменяемые цены, то на ножи свидетелей тех боевых времен цена давным-давно перевалила за 100 тысяч рублей. Первый красавец. Наверное, самый известный фронтовой нож – легендарная финка НКВД. Производился нож на заводе «Труд» в поселке Вача. По версии одних историков где-то с 30-х годов, по версии других – с 40-х. Отдельные партии по заказам спецслужб производились в СССР вплоть до конца 70-х. Небольшой изящный нож скопированный из классических скандинавских охотничьих ножей 30-х годов. Такие ножи производились многими фирмами. Но конкретно прототипом финки НКВД принято считать нож производства шведской фирмы Холмберг с длиной клинка 120 мм. Несмотря на это, официально данный нож называется нож норвежского типа. Название финка, намертво приклеившееся к этому ножу, ошибочно. Финским этот нож ни разу не является. Этот жаргонизм берет корни из разговорного обобщения, когда финкой называли любой нож. А вот упоминание НКВД вполне верно. Данный нож закупался как этой структурой, так и впоследствии ее наследниками, такими как МГБ и КГБ. Также этот нож использовался СМЕРШем, а послевоенные годы — спецназом ГРУ. В общем, вещь дико легендарная, при взгляде на нее невольно испытываешь уважение и трепет. Не менее известный товарищ — НА-40, нож армейский. Многим хорошо известен как НР-40, нож разведчика. Принят на вооружение в 1940 году на основании опыта Зимней финской войны. Нож был произведен в огромных количествах это сотни тысяч в год. Причем, он, помимо известного крупного производителя Златоусовского инструментального комбината, производился на множестве относительно небольших предприятий артелях. Также на 40 широко переделался во фронтовых мастерских в подарочные ножи, а бойцы делали для своих ножей наборные рукояти из плексикласса от фонарей сбитых самолетов. Легендарные черные ножи, внушавшие уважение вермахту, которыми снабжались бойцы Уральского гвардейского добровольческого танкового корпуса, были также ножами NA-40, только с рукоятью и ножными покрашенными в черный цвет. Благодаря всему этому есть очень много вариантов ножа, но в основе своей конструкции NA-40 была одной и той же: коленок со щучкой, сквозной монтаж, деревянная рукоять и деревянные же ножны с оковками из металла. Толщина клинка оригинальных N40 колебалась в пределах 2,3 и до 3 мм, так что со вполне оригинальной толщиной 2,4 мм он сейчас является хозбытом даже при наличии полноценного ограничителя, что позволяет множеству современных производителей делать его реплики. Основной фишкой ножа является изогнутая гарда, чей изгиб поначалу кажется странным и неудобным, но, на самом деле, это гениальное по простоте и эффективности решение, которое даже неподготовленному человеку сразу диктует правильный хват ножа режущей кромкой вверх. Это нужно для того, чтобы применить нож к горло часовому снизу вверх или рвануть на себя и тем самым его обеззреять. Существовала отдельная методичка для бойцов МКВД по применению этого ножа с рядом приемов, о которой мы поговорим во второй части этого видео. Еще один нож. Нож сапёра, также производившийся на мощностях завода «Труд». Известный как «нож финского типа», он в полной мере соответствует своему названию. С одной монтаж, полное отсутствие упора, рукоять с вогнутым участком – это одна из традиционных форм тех лет. Финские формы ножей были очень популярны в СССР. Изначально нож был обычным хозяйственным инструментом. Он даже выпускался в различных размерах, что невозможно представить для армейского стандартизированного ножа. Без гарды, без упора, это типичный хозбыт, который, впрочем, как и любой хозбыт, охотно применялся маргиналами всех мастей и частенько мелькал среди трофеев уголовного розыска. Название «сапер», привязавшееся к данному ножу, также условное, наиболее прижившееся. Этот нож использовался и саперными частями, и разведчиками, но по некоторым данным, призван на военную службу, он был как нож, входящий в комплекс снаряжения армейских водолазов-диверсантов части которых были образованы в начале 30-х годов. Именно для работы под водой и в условиях повышенной влажности, что актуально и для саперов, на деревянную рукоять ножа надевалась резиновая ребристая покрышка. А ножны для этих модификаций делались из резины. После войны в 50-х годах нож выпускался польской фирмой Герлах, практически без изменений. Еще один инструмент победы — штык-плинтуски Мосин. СССР долгое время отставал в развитии штыков от европейских стран, поэтому вынужден был использовать наследие Российской империи. Вот этот вот игольчатый штык. Даже другие страны, имевшие на вооружении винтовку Мосина, разрабатывали клинковые штыки к ним. Например, Финляндия. Но молодому государству СССР, у которого на тот момент был дефицит во многих отраслях военного дела, было тупо не до этого. Кстати, байки про запреты игольчатых штыков какими-то там конвенциями из-за бесчеловечных повреждений, оставляемых ими, это всего-навсего байки. Подобные штыки применялись многими странами и стали выходить из употребления с развитием более прогрессивных клинковых штыков, которые могли быть не только оружием, но и удобным инструментом. Иголка Мосина прошла всю Великую Отечественную войну и некоторое время использовалась после нее. В блокадном Ленинграде для винтовки Мосина разрабатывались клинковые штыки, но, к сожалению, они так и остались экспериментом. Крайний экземпляр — штык самозарядной винтовки Токарева СВТ-40. Только на рубеже 30-40-х годов были приняты на вооружение такие винтовки, как АВС-36, СВТ-38 и СВТ-40, и, соответственно, клинковые штыки к ним. Так как данные винтовки широкого распространения не получили из-за относительной сложности и дорогвизны устройства, которое была объективно излишней для первых периодов войны, то и штыки к ним ждала даже участь. Конструкция штыка типична для тех лет. Симметричный кинжальный клинок с односторонней заточкой, и долами с двух сторон и деревянные накладки рукояти. Конструктивно он практически ничем не отличался от множества других штыков, используемых по всему земному шару. Практика действий Второй мировой показала, что длинный штык отжил свое. Развитие новых видов вооружения, таких как пистолеты, пулеметы и самозарядной винтовки, привели к тому, что на коротких дистанциях боя значимость штыка резко снизилась. Все большее количество воинских специальностей вместо длинного и неудобного штыка вооружалось ножами. Но в Берлине на Рейхстаге надписи Дошли были нанцарапаны в том числе и этими заслуженными железками. А теперь переходим непосредственно к теме применения этих ножей. В центре внимания NR 40 и методика НКВД, описанная в методичке, основные приемы работы к коротким финским или норвежским ножом. Вот уж насколько были просты в изготовлении и доступны по цене эти ножи, настолько же незателевы приемы, описанные в этой методичке. Уже в предисловии прямо сказано, что